ты начинаешь? Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противника. Начинает он тут. Ну ты просто сказал. Какой-то понос играет. Если высадимся здесь, Деба, получим преимущество. Ты говоришь, да. да. Ну да. я про музыку говорю. Наши крысы нас... должны завоевать. У нас две крысы. <laughs> Чтоб у нас О, две. О, у нас уже две крысы. По мне уже стреляют. Это я. Это ты? Не-не-не-не, я не я не. Так, уже денежку нашел. Пошел в упалку, я понял. Я так денежку нашел. Мне чет меньше нашел день. Часики, дикарь, займи целью. Давайте первое место надо. Первое место? Угу. А ну тогда я иду с этой ключи Я иду в город Да погоди, сейчас вызвем этого А как вызвать? Ну, Короче, попадают. ладно, я пошел. Ваша команда здесь Если, мы, если мы играем на топ-1, топ тогда нужно не на крыше сидеть Вот нам сюда надо, да? Иду! Отставить последнее! Да нет, и куда? Не я не, я не, я не там, я не там. Главный, прием, Нужная разведка! БПЛА входит в район операции. Мы здесь как Я не думаю. Ну это все, Это баста просто, я тебе говорю. Мы Время пошло, выполнения да, контракта истекло. Отходим. Мы ВВЛА топлива на исходе. Иду на заправку. На есть, есть второй этаж, но туда типа невозможно подняться. Ты прикольно. Это кому-нибудь надо? О, я сейчас несу да, деньги. Несу деньги сейчас туда. Не неси, неси деньги. Повню. Так, Сколько -то там? Сколько там сок? Я, да, да, да, Лёд уже в пути. Цель обнаружена. Разберитесь с ней. ППЛА входит в район операции. То Я положил Вот сейчас деньги. По мне уже попали Транспорт Нормально. покидает район операции с деньгами на борту. Деньги успешно внесены. Теперь они в безопасности на базе. <связывания> да, пошла в зону. <связывания> хорошо. Хорошо, что у меня денег не было. А где? Откуда они стреляли? Где? Давай, дайте нам них не, <связывания> не нужны, немножко. <связывания> Потом, да. О, хорошо. Красавчики. Давай, садись. Всеми <связывания> и стекло, задача не выполняю. Прием подтверждаем. Начните для внесения денег уже. Не Сейчас приедет. Давайте мы поставить деньги зайдем. Дерево глухое. Так, прилетел? Прилетел, прилетел, отлично. Это Приехал. на крышу, да? Не-не-не. Не крышу. Хорошо. Вертолет прибыл. Готов забрать деньги. Давай-ка. Это у кого такой не знаю, заспалим тебя. Я за рулем. я на пассажир. Понял. Это прикол, да? Квадрат помечен, атакуйте! Мы на втором Я стреляет. Из окна чего? еще Я улыбаюсь, если тут видео надо просто... Я просто залетаю... Где в северо-беге? В северо-беге. В северо-беге. В северо уже приехал, уже прилетел В северо-беге. В северо-беге. В северо-беге. держи, северо Держи его, держи, держи его, держи его. Как его держать? Я, я держу. У вас нет денег, пишет. Спасибо. 880, ребята, давай. Да, сейчас. Я понял. Мы, О, на второй, мы, мы второе место взяли, я понял. Главный, прием, Они... нужна Они... разведка. Нужно было контракты да. просто брать. Вот я у меня, у меня есть сколько еще фигня фигня осталась да почему они туда упали не могу выйти отсюда бельная окна б... бешеный или все. Возьмите вертолет а ч меня забрали деньги все У меня все деньги Я забрали, пок... которые у меня были Меня показывают, что у тебя есть <р Pro> Да, у меня 60 тысяч а -а Всё Да пошел в жопу, не на положение Деньги можно покупать Нифига себе, у можно у шарф минус, меня... Я шарф нахуй, меня... ребята Я в шарф нахуй, ребята Я шарф нахуй, 60 Я шарф нахуй Давайте, давайте еще немножко, немножко. Второе немножко. место, ребят. Лечу в город, в город. Да у меня 13к брали. <свят> это машина для собирания денег. <свят> Такие есть. что долго не было. Да ничего. Я уже забыл вообще зачат. Если вы просто играете, Я, играли, даже... Я просто потеряюсь, если ты понял. Я просто бегаю ищу эти кейсы. Я даже не смотрю, чё, где? Так Мне никто не пишет, мне, не пишет, да, мне просто... Я понял. Я там что-то может пишет. Тартли так... внизу не Почему звуки игры такие тихие? Да я а сделал что? потише, потому что... Это ну, же не было слышно. Сейчас. Ой, не чат. Ну, голосовой чат. Понял. Все, я внес, ещё. Юра, по мне стреляют. У меня, чувак, у меня чувак. Я убей, убей, игры, не, понял. Не, Захожу. Не, не, не я не не Нет! Нет! При... Всем год бай, леди Джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи.